Вот, ребят, мы в очередной раз пытаемся решить проблему с нормальным открытием дросселя. Мне прислал один человек как бы свою прошивку сказал, что за что ему большое, кстати, спасибо, он направил в правильный путь нас, ну такое как бы направление мы нашли, почему у нас это происходило, попробовали его прошивку зашить, там этой проблемы нету, то есть вообще нету, то есть никаких проблем, разгоняется, все нормально. Да, я его специально попросил сделать прошивку, накинув калибровки на стандартную обычную прошивку от э, ручной коробки 1.8. В ней не было проблем, но там было много изменений. Мы начали локализовать эти все изменения, то есть менять частями сразу калибровки в мою. Потом все-таки нашли, где именно это... Ну, не то, что нашли, где именно. Мы перекинули на мою калибровки все с той прошивки, с которой, в которой все нормально было. Тоже нормально у нас все разгонялось именно. Суть в чем? Потому что в том же ChipTing Pro могли быть изменены те калибровки, которых мы не видим в Master Edit. Вот почему. Наложили у нас тоже разгонялось нормально, проблем не было с дросселем, все как бы все идеально. Ну, вот мы опять же сканматик используем потом начали частями локализовать то есть одни калибровки перекинули с моей прошивки, вторые ну ветки, ветками потом э, все таки остановились на фильтре момента Там, то есть есть такой фильтр момента который э, с определенной скоростью дает нарастание момента крутящего на мотор в зависимости от передачи но это как бы связано с, на самом деле э, с открытием как такового дросселя <сюренький> попробовали локализовали оказалось что в одной из калибровок по росту момента там несколько осцилляций нулевая первая и вторая не помню конкретно в какой из осцилляций надо будет посмотреть у меня рост момента где то 1500 ньютонов по моему в секунду посмотрел на, калиб... на прошивки вот человека который прислал и прошивках ну как бы 1200 там больше нигде не поднимается то есть выше этого нету. мы поменяли эту калибровку уменьшили э, э, до 1200 вот этот э, параметр то есть он не, теперь не превышает 1200 и все нормально у нас стало все вот разгоняется как надо вообще никаких проблем То есть сейчас у нас единственное что сделано это изменена всего лишь одна калибровка в прошивке в одной из осцилляций роста момента плюс сейчас вот под конец мы уже все это сделали все как бы все хорошо и вот владелец автомобиля меня попросил обратно накинуть калибровки этого фазорегулятора которые у нас были от 26 ноября на ней как бы она по другому немножко разгонялась более эластично, как ты да, говорил ну, Да, поприятнее. по -комфортнее. ну вот да Сейчас вот мы накинули прошивочку и сейчас проедем уже вот на сегодняшний день финальную, потому что уже времени 22.40 на данный момент. И сейчас все сами увидите, то есть у нас все нормально разгоняется, все как бы это... Проблема с педалью, то есть теперь нету, Что можете нас поздравить, мы бились-бились и добились. А дальше я буду уже ковырять. То есть у меня такое ощущение, что есть физическое ограничение где-то. Ну вот, смотрите, э -э, педаль, дроссель. Четко, видите, задержек нету никаких. Обороты у нас 5900 там. Сейчас у нас здесь камера висит, сейчас продолжим. Тут, в принципе, можешь потом прямо так и ехать, но обратно вернемся. Вот вы видите, да, вот эти два параметра, педаль, дроссель. Сейчас мы проедем все эти камеры у нас здесь. Уже темно, но у нас в общем темно в Питере рано наступает, темнее точнее. Проблем нету, машина едет совершенно по-другому. Отклик на педаль уже вот за оборотами дальше 4000. Вообще никаких проблем не возникает. То есть нажали педаль, максимальный рост момента, ну то есть максимально открывается, аккуратнее здесь главная дорога у них. Вот. И разгон, соответственно, совсем другой у нас получается. Он такой более... Более правильный, то есть нет вот этих задержек двухсекундных или еще каких-то. Даже на малых оборотах, на всех, то есть все как бы четенько. Ну и на вот этой настройке фаза вращателя обалденно вообще получилось. Ну я думаю, что ты покатаешься, посмотришь, как она будет себя вести. Там уже более оптимизировано, просто я же несколько вариантов опять же делал этой прошивки, чтобы понять, какую форму именно, ну как правильно работать с фазиком. То есть у нас получается, что практически самый первый вариант, который мы испытали, он был самый лучший, в общем-то, выходит, что так. Ну, а дальше будем уже добиваться более такой тонкой настройки фазорегулятора, чтобы добиться уже максимального момента всего остального. И опять же, эластичности и комфорта в том числе. Ну, так что вот, все вообще идеально у нас, все хорошо. Да, мы тут втроем ездим, у нас девушка, да которая была в, э, в те разы, ну, в то то в один раз за рулем. Я не знаю, там темно, правда, не видно особо ничего. Но все-таки уже прогресс на лицо, прямо вообще рады очень сильно, блин, очень круто. Попробую я еще скинуть эту прошивочку человеку э, в Сочи. Он там очень ждал, прям вообще, когда вот эта проблема решится, потому что у них очень это сильно раздражает особенно на серпантинах на разгонах именно когда забирается и ну очень мутно все это когда задержки здесь же проблем не будет и скину опять же в беларусь ребятам чтобы они там тоже испытали и рассказали что и как так что на этом я думаю мы закончим испытание то есть решение вот этой проблемы с дросселем так как она решена и продолжим работу с фазорегулятором опять же не забываем ходить по ссылочкам под видео Соответственно, сжать кнопочку подписаться и колокольчик. Так что, в общем, всем пока.